это видео, прошу вас уяснить один момент. Я не делаю чудес. Детский церебральный паралич это неизлечимое заболевание. Все, что я могу сделать, это всего лишь уменьшить то состояние, уменьшить, облегчить то негативное состояние, в котором находится в данный момент очень маленький человек или уже взрослый человек. Каким образом? Постановкой суставов и позвонков на свои места. Но детский церебральный паралич несет в себе причину в головном мозге и вся причина там кроется. С головным мозгом я не работаю. У меня нет возможности, нету техник, пока я их не знаю, как исправлять работу нейронов головного мозга. И именно потому, что нейроны дают то перенапряжение мышц, детки не могут управлять своими мышцами. Все, что я могу, Расслабить мышцы временно. Временно расслабить мышцы. Поставить свои суставы и позвонки на места. Но опять этот эффект временный. Поясню почему. Потому что мозг продал, будет продолжать давать неправильный сигнал в эти мышцы. Эти мышцы будут выкручивать обратно позвонки и суставы. Вы должны сами работать с этим бесконечно. Чудо сам, со мной, после меня, чудо не произойдет. Будет Небольшое облегчение. Посмотрите, пожалуйста, это видео. На этом видео э, интересный парень, который усиленно занимается, но у него внутренняя дисциплина. Ему очень помогает семья, ему очень помогают родственники. И у него очень легкая форма детского церебрального паралича. Приятного просмотра. Вы у нас были когда, получается? 22-го. Месяц назад. Месяц назад было. были. Хорошо. Скажи, пожалуйста, что изменилось? Скорость. Скорость добавится. Так, давай пройди туда сюда, До туда ногу. Так, смотри, он в другому вообще ходит. Ну просто небо и земля. Смотри, Еще еще раз. Только я несколько раз. Вот одна нога, есть у нее проблема. Ага. Ладно, останавливается. Здесь. Пока еще слабость есть. Все. Ну-ка, ну давай так попробуем. Ну-ка. Сюда. Ага. Сейчас. Тоже тяжело, да? А регулярно выполняли все ваши выражения, которые Вот это очень важно. Внутренняя дисциплина, это очень важно. И то, что он выполняет, это очень хорошо. И благодаря тому, что выполняет, главное, сделать одно дело. А закрепить это очень сложно. Так, напомните, у нас же одна сторона слабее получается, да? Да. Одна сторона слабее, правая рука, правая нога. Склеза практически нет, почти ушел, чуть-чуть осталось. Просто по сравнению с прошлым разом, конечно, и это... так длина ноги изменилась очень сильно, потому что был перепад очень большой, а сейчас он гораздо меньше, но он для него получается так, как эта нога еще все равно короткая, у него таз перекошенный, входит еще совсем мышцы не совсем правильные, нагрузка идет, эта нога получается и худая с одной стороны, с другой стороны из-за того, что она короче, на нее нагрузка еще больше, это очень опасно развитие болезни коленного сустава очень быстро может развиться. Я тебе сейчас буду нажимать, ты мне говори, больно, не больно, хорошо? Да. Здесь? Нет. Да. Ага. Ага. Вот они, вылетевшие позвонки здесь. Ага. Здесь? Да. Ага. Есть чуть-чуть? Чуть-чуть. Есть. Да, Должно да, быть, чуть -чуть. потому что здесь хорошее напряжение сильное. Здесь? Да. Ага. Здесь? Нет. Здесь? те мышцы которые у него забиты вот здесь вот очень сильно катается них надо ослабить ты у нас был 22 и июля сегодня 22 августа изменения у нас ты стал более быстрый ты стал реакция стала рука больше сил набирать правая да? правая рука у нас почти в два раза меньше левой по объему. А -а -а, тут у тебя беда какая. Все мы сейчас выпустим. Все. Все а стал лучше бегать или что сделать? Стал да, бегать. Бегать стал. -а -а. Сейчас я там еще одну поставлю. Там у тебя беда прям простой сильный. Не надо его вытащить. Терпи, пожалуйста, мой дорогой. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Умница. Все. Лежим, дышим спокойно. Выдох. Угу. Вдох. Выдох. Угу. Вдох. Вдох. Выдох. Молодец. Молодец. Выдох. Ну давай, отпускай, отпускай, отпускай. Напряженный весь. Все, отлично. всех детей с ДЦП легкая форма ДЦП, только правая сторона не функционирует, левая работает более-менее нормально. Левая рука, левая нога усохли, расстояния вначале были больше 5 сантиметров между ногами, перекос таза был очень сильный. Сейчас у нас добавилась скорость, добавилась реакция, по словам пациента. Чувствует себя более уверенно, ходят более уверенно. Да. Ты сейчас в каком классе? Десять. Десятый класс уже пошел. Да. А... Проблема в, у тех, у кого есть синдром ДЦП, но здесь очень легкая форма, надо понимать. А... Перенапряжение мышц. То есть а... взрослый человек обычный с нормальной, с нормальной нервной системой не может расслабляться. А здесь получается еще сложнее ситуация. Мозг не дает расслабление мышцам, и поэтому идет перенапряжение. Даже у ребенка, ну уже не ребенка, уже получается 16 лет, взрослый да. мужчина уже, а, не может расслабить мышцы, и мышцы очень перенапряжены, это сковывает его действия. Зачем ставили банки? Банки выводят излишнюю кровь из спазмированных мышц по хорошему бы поставить или пиявки на мышцы или хиджамы, да? ну, сейчас многие уже знают, что это такое. В интернете масса информации, то есть вот, У Ямски, например, масса таких, то есть есть ряд таких специалистов, у которых кабинеты и прочее, то есть все официально. Но сейчас ноги я тебе сделал практически одинаковыми по длине. Еще очень важно а... мальчик делает все упражнения все выполняет, все, которые ему дали. Я каждый день выполняю. Каждый день, молодец. Да. Молодец. Это очень хорошая дисциплина. Да. Делает все указания. Ставит ноги в горячий таз с водой перед сном. Молодец, да. это очень хорошо. Выдох. Voilà. Молодец. Сколиоз у нас очень маленький стал. Была практически вторая степень, когда пришел первый раз месяц назад. Сейчас чуть-чуть осталось исправить. Ох, выдох. Ох, как хорошо все. Молодец, молодец. Шея очень хорошая. Здесь видишь, как расслабился сразу. Голова не кружится? Хорошо. Просто потяну мышцы твои посмотрим, вот как хорошо поворачивает все, умница. Понял, да? 3, 2, 1. Начинай давить. Дави, дави, дави, дави, дави, дави, дави, дави, дави, дави, дави. Вдох. Выдох. Молодец. Вдох. Выдох. Я знаю, мой друг Все, молодец Молодец Молодчина Нам надо освободить твою руку Чтобы она работала да. Нам нужно, чтобы мозг у нас заработал У нас проблема получается с правой частью головы Ты знаешь это, да? да. У тебя проблемы здесь, у тебя получается нейроны Мозга плохо здесь работают, Поэтому с этой стороны отказывай Мышцы твои через позвонки я освободить могу поэтому все что я могу я сделаю хорошо все зависит Отлично. дальше как всевышний тебе поможет как ты будешь стараться ты должен прикладывать максимум усилий это выполнять мои указания хорошо Отлично. Ты молодец у тебя дисциплина хорошая Тогда еще ну-ка Твоя привычка пока еще по мышцам. Мышцы пока перенапряженные здесь еще. Еще новую часть убрали уже. Да? позвоночник кровным. Поднимай, поднимай, поднимай, поднимай. Ага, молодец. Так, теперь посмотрим, как у нас рука стала двигаться. Ну-ка, расслабь ее. Смотри, как пошла. Сюда не уходила рука. Как хорошо. Смотри. Вот, вот здесь была рука. Да. Смотри где. О! Сустав встал. Здорово. Как здорово. Как я рад за тебя. А? Вот рука пошла у нас. Раз, два, три, четыре. Оп, оп. Стал лучше, тоже было тяжелое. Ну-ка, расслабь мне руку, отдай. Да. Гуляй. Молодец. Гуляй. Молодец. Молодцы. Опа! Как у здорового. ха Чуть-чуть тяжеловато. Вот здесь немножко тянет тебя еще, да, вот эта мышца? Да. Ага. Так, потерпи-ка. Будет больно сейчас. Голову отверни в другую сторону. Вот, расслабляется мышца. Смотри. Отходит рука, видишь? Да. Ну что, у нас гораздо больше получилось, чем в прошлый раз. Да. Да, дай пять. Другой. Двумя. Двумя. А теперь руки. Раз, два, три. Три, четыре, пять. Руку сожми мне. жмай, жмай, жмай, жмай, жмай. Молодец. Это? Ай, не сломай. Все, молодец. Наклоняемся. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ага, до носок. Смотри. В тот раз доставал, смотри. Ну-ка, давай еще раз. Вот, на три сантиметра ниже. Отлично. Рука, смотри, как у него стало ходить. До этого не было ничего такого, видишь? Так, теперь давай попробуй пройди мне вот отсюда туда и обратно, ну как? Почти ничего не придешь? Чуть-чуть, чуть-чуть осталось Давай, братан, иди переодевайся.